Добрый день. На прошлом занятии мы говорили о законе перевоплощения. Сейчас немножко коснемся некоторых законов космических, которые как раз управляют нашей жизнью. Знаем мы об этом, не знаем, но законы неизлюблемы. Они, в частности, согласно законам, Строится план эволюции. Вот скажем, план эволюции нашей Земли, нашей Солнечной системы, нашего человечества. А поскольку на всех планетах нашей Солнечной системы есть свое человечество, находящееся в разной стадии развития, есть все семь царств, и стихийное царство, и минеральное, и растительное, и животное, и человеческое, и сверхчеловеческое и так далее. Все управляется законами. Они являются одновременно ограничивающими и разрешающими. В конечном итоге они направляют эволюцию в определенное русло. Все формы жизни во Вселенной, включая человека и сверхчеловеческих сущностей, которых мы называем богами, все сущности, какие бы они ни были, от самых низких до самых высочайших, до любых богов, все подчинены космическим законам. Нет в космосе ни единого бога, который когда бы не был человеком. Обязательно все проходят стадию человеческой эволюции. Это совсем не обязательно на нашей планете проходить эту эволюцию. Они проходят эволюцию плотной материи на своих планетах. Одним словом, все подчинено законам. И произвола никакого нет. И быть не может. Не может какой-либо Бог по собственному произволу что-то творить. Иначе он превратится в дьявола, как у нас тут случилось, такое несчастье. Взаимопомощь, которую Вселенная оказывает более развитое сознание, менее развитым людям, взаимопомощь по космическому плану, по плану эволюции не должна нарушать закона свободной воли, свободной воли развивающегося сознания, Но имеется в виду менее развитого существа. Поэтому помощь, скажем, нашей планете и всем ее жителям от космических учителей или от богов никогда не носит характер прямых приказов, прямых указов, прямых каких-то наставлений там, Читок каких-то нотаций там и так далее. Ни в коем случае. Поэтому высшим существам, космическим учителям или богам очень трудно с нами. Мы же тоже потенциально каждый являемся Богом, только таким еще маленьким, по большей части гаденькие такие боги, со всякими мерзкими пока еще свойствами с нами им очень трудно, как они выражаются, аж до кровавого пота им с нами тяжело. Может, творим все, что нам сдумается. А свободной воли нельзя давить. Вот и творим то, во что горазд. Но зато законы они не взирают ни на кого. У них нет любимчиков, нет зовушек. Как могут действовать высшие силы? Они просто могут подталкивать нас к тому или иному выводу, могут давать какие-то знаки, сводят нас друг с другом для оказания поддержки, для проявления какой-то формы взаимопомощи. Но чаще всего земляне остаются глухими и слепыми к этим знакам свыше. Уже много миллионов лет великие учителя обращаются к нам и говорят, кричат: помогайте друг другу! Слышите, люди, помогайте друг другу, помогайте в малом и великом, ибо помощь другому – это вам мандат в будущее, билет в будущее. Не будете помогать ближнему и дальнему, путь для вас в будущее закрыт. Только через бескорыстие можно войти в новую эпоху, в новую жизнь. Помогайте везде, где может рука проникнуть, везде, где мысль может пролететь. Так нам советуют высшие силы. Но мы же заботимся только о себе и грелемся только к себе. Зачем нам о других беспокоиться? нас силы зла всегда учили заботиться только о себе. И сейчас они уже, это сказать, с экранов, телевизоров, мониторов, к чему призывают? Люби себя, заботься только о себе. То есть превращайся в космический мусор, в отбросы. Космическим законам не учат эти разные, так сказать, в сатанинской организации которая нас призывает с вами любить только себя закон единства всего сущего наиболее общим и всевмещающим среди многих космических законов является закон единства всего сущего великое единство в космосе главенствует как мощный закон и только понявшее и примкнувшие к исполнению этого закона могут истинно принадлежать к космическому сотрудничеству. Единство сущности во всем направляет человечество к творчеству. Единство сущности. Вот сейчас здесь у нас по земле, вот тут в зале, кто сидит? Сидят формы. Вот то, что у нас здесь грубое, внешнее, Наше физическое тело – это наша форма. Они все различны, эти формы. У каждого свое тело, со своими особенностями, размерами, понимаете, характеристиками и так далее, и так далее. Формы все различные А вот сущность у всех едина. К сожалению, подавляющее большинство об этом не знают и знать не хотят. Отсюда все и жуткие беды. А вот как раз единство по сущности во всем направляет человечество к творчеству. Не приложен закон космического единства во всем своем разнообразии. То есть перестроить, переделать его, изменить, как, скажем, там Конституция меняет, как, понимаете, перчатки, его нельзя. Ни один космический закон. Нельзя ни в какой Госдуме перестрепать на свой лад. Единая и беспредельная Вселенная. Все бесчисленные миры, которые построены из разновидностей единой материи. Все создано из единого элемента. Все бесконечное разнообразие разных видов материи, разных видов энергии бесчисленное количество разных форм все из единого элемента и вот это самое утонченное состояние единой материи, то есть единый элемент является источником формы образования во всех проявленных мирах вселенной вот для нас скажем вселенная вот она здесь вот наша солнечная система она является небольшой клеточкой наша Солнечная системы в организме нашей галактики вот для нас это Вселенная это наша Солнечная система дальше там что? нам это неизвестно ну вот там звездочки сияют вокруг каждой звезды обязательно есть планеты обязательно есть жизнь все вокруг населено везде даже сейчас вот здесь мы с вами... Вот вы сидите, слушаете. И не только вы тут одни слушаете. Еще тысячи вокруг слушают. В тонком мире, ментальном. Правда, не все могут слышать. Объединенное сотрудничество во Вселенной осуществляется единой силой. То есть психической энергией. А христианские вот подвижники называли психическую энергию благодатью Святого Духа. Так вот, психическая энергия, благодать Святого Духа, энергия Ци и, и так далее, это все разновидности единой силы. Бесчисленной трансформации психической энергии или этой единой силы космоса проявляется в каждом из трех миров где развивается человек. Вот мы с вами эволюционируем в трех мирах. Миров семь. А нам доступно только три низших мира. Самых низших. Низших не в плане -то, того, что они такие нехорошие там где-то внизу. А в том плане, что вибрации частиц материи и энергии в этих мирах медленные. Поэтому у них низкие вибрации, то есть мало колебаний в единицу времени, поэтому называются они низшими мирами именно по уровню вибраций. Но они не скверные, не плохие и не гадкие, как думают некоторые невежды. Эти миры совершенно необходимы. Они также равноценная по своим задачам, как и высшие миры. Так вот мы развиваемся в трех низших мирах пока. И вот эти бесчисленные трансформации энергии проявляются, скажем, в распускающемся бутоне цветка, во всех видах движения, энергия, эта психическая, проявляет себя. Рукой одвинул ногой, тело куда-то послал свое, чего-то делает, человек работает. Все вокруг движется именно этой единой силой. Небесные тела движутся ею и так далее. Существует сила, такая же беспредельная, как мысль, такая же всепроникающая, как субстанции жизни. Субстанция – это самая тончайшая форма энергоматерии. И такая же невообразимо ужасная в своей разрушительной силе, что если бы она была употреблена как рычаг, о котором Архимед говорил, она могла бы потрясти мир до самого центра. Но это сильно не Бог, поскольку существует в космосе люди, да и даже здесь, на планете у нас, которые изучили тайну подчинения этой силы своей воли. То есть это высшие существа, которые есть и на нашей планете, которые занимаются воспитанием человечества и не дают нам перерезать глотки друг другу до сих пор. Так вот, эта сила используется высшими существами, Именно тогда, когда это необходимо. Но никогда для себя они ее не используют. Для личных целей. Никогда. Иначе они станут бесами, чертями, там, дьяволами и так далее. Вот захотел один использовать ее для себя, и превратился в сатану. Люди, подчинившие свою волю величайшую силу космоса, а Лучший представитель наиболее развитых планет как раз и есть единый разум. Единый космический разум. Это разум, скажем, нашей Солнечной системы. Но вот у нас на планете все люди вместе называется разумом планеты. Правда, этот разум, крыша у него немного поехала куда-то. Космический разум управляет Вселенной при помощи законов, управляют Вселенной при помощи законов. Не над законами стоят высшие существа, то есть космический разум, а исполняя законы, они управляют Вселенной. По законам действие силы низшего порядка направляется и подчиняется действию силы высшего порядка. Вот, скажем, нашей физической энергии, нашего мира и вся физическая материя, которая вокруг, да и ваше тело тоже, управляется энергиями тонкого мира. Вот в данном случае наше все тело движется импульсами распоряжениями откуда. От нашего тонкого тела исходящие. Точно так и тело планеты тоже управляется ее тонким телом, тонким телом планеты. То есть, энергии тонкого мира по иерархии стоят выше, чем любые энергии физического мира. В этом сущность космического закона иерархии. Вот этот момент надо понимать как бы в двух смыслах. Есть иерархия, которая состоит из различных космических сущностей, в том числе и мы с вами, тоже входим в эту иерархию сущностей. Туда входят и животные, и растения, и так далее, и так далее, духи и стихии там ниже, и так далее. Выше нас стоят сверхчеловеческие существа, первая ступень – это ангелы. Но кто это такие, мы с вами в будущем будем говорить потом архангелы, и так далее, и так далее. Но это церковные названия. Есть более научные термины этим существам. Но это в будущем. Так вот, иерархия состоит из сущностей разного уровня развития. И она уходит в беспредельность. Где самое высшее существо, мы не знаем. Но и в то же время... Есть закон иерархии, и вот саму иерархию и закон не надо путать. Есть иерархия, состоящая из определенных сущностей разного уровня развития, и есть сам закон иерархии. Везде сущ разум космоса, везде сущ. Все абсолютно пронизано. Ну и вы сами прекрасно это понимаете. Везде все подчиняется в природе, все очень разумно. Если только мы бы не вмешивались со своими глупостями, то было бы очень здорово. Во всем пространстве проявлен закон руки разума космического. Не бы все воздействия новой комбинации его. От химизма до функции явления жизни. Разум космоса управляет началом всего бытия. От какого химизма? Ну вот у нас, видите, вокруг одни химические вещества. Вот это твердые химические вещества. Жидкие, он тут. Воздух, это все химические вещества у нас. Они реагируют между собой. Поэтому, когда они реагируют, мы называем это химические реакции между химическими веществами. Так вот, весь наш физический мир — это химический слой. Так вот, начиная от этих реакций химических в плотных веществах, то есть в плотной материи нашего мира, и до функции явления жизни, везде всем этим управляет космический разум. Во Вселенной все построено по единому космическому плану. От гигантских звездных систем, солнечных систем, до мельчайшего атома. Великий закон единства ⁇ это венец Вселенной, венец космоса. Дает возможность беспредельного развития всем формам жизни. От духов стихии к минералам, от минералов к растениям, к животным, к человеку к сверхчеловеку, к человеку и так далее, и так далее. Одним словом, каждый атом, каждый червячок стремится стать Богом. Вот это очень важно усвоить каждому. Иначе трудно потом будет разбираться в дальнейшем. В вечном творчестве жизни действует закон единства. Космическое творчество устремлено как огненный явленный указ. Каждый единый разум из единой материи, из единого элемента, создает то бесчисленное множество форм жизни, которые нас поражают. Это достигается разностью вибраций или колебаний, присущих в разной степени различным видам материи. Так более тонкие материи производят большее количество вибраций в единицу времени. И чем грубее материя, тем менее ощутимо в ней биение пульса жизни в минералах, скажем там, в скале, в граните. Мы там почти не видим, не чувствуем биение пульса единой жизни. А в растении уже пожалуйста, а в животном уже и бегает, и летает. А человек вообще даже мыслит уже, чего нет, скажем, у животного, у растения, в минералах. Сущность эволюции заключается в развитии способности различных форм жизни повышать свои вибрации, то есть совершенствовать свое сознание. Вот сущность эволюции в чем заключается? В развитии способности различных форм жизни повышать свои вибрации. То есть вибрации частичек. Материи, которые есть в распоряжении человека, если он все время будет их повышать, эти вибрации, то этим он совершенствует свое сознание. Вот в чем суть эволюции. Минерал таким вот образом, там вибрации медленные, но действующий там космический разум стремился повышать вибрации, потом растения из него получились. Каждый минерал потом... На следующей планете, вот эти вы посмотрите, на планете, где-то в прошлом мы были когда-то с вами минералами. Все, все миллиарды людей. Потом на следующей планете стали растениями. следующей планета, мы животные. На Луне. Луна наша мать. Кстати, ученые определили, что она намного миллиардов лет старше нашей Земли. Но там были всякие выдумки, что якобы этот кусок от нашей планеты отвалился там, что еще откуда-то она тут притулилась к нам якобы. На самом деле нет. Луна – мать нашей Земли. А вот уже на этой Земле, на этой планете, вернее, в рождении которой непосредственно принимала участие Луна, она когда-то была большой планетой, все, что могла, она отдала Земле, поэтому она все стала меньше, как старушка усыхает. Седьмому циклу она совсем исчезнет. Так вот, человек нашей планеты на этом беспредельном пути совершенствования, это еще далеко не венец творения, но это все-таки часть лучшего устремления космического разума. А таких устремлений у космического разума очень много. Не только у нас здесь на Земле, но и на других планетах. Центры космоса равны центрам человека. Вот скажем, энергоцентры у человека, их 49. 7 основных, 7 дополнительных, всего 49. У планеты также 7 основных энергоцентров, 49 всего с дополнительными. У нашей Солнечной системы также такая же схема. Поэтому человек несет в себе все проявления космоса в миниатюре. Каждый человек — это микровселенная, микрокосмос. Вот так на себя и смотрите. Как на творцов будущих вселенных. Когда-то каждый из нас может быть, дай Бог, создаст свою планету, свою звездную систему и так далее. Каждый из нас, поскольку человек это вечный космический странник. Это не просто какая-то яйцеклетка, которая оплотворили, которая превратилась в человека, а потом где-то в могиле там сгнила, на ней лопух вырос. Все это далеко не так. Это происходит только с телом, с временным скафандром. Поэтому ключ к познанию Великой Вселенной каждый носит в себе. Познай самого себя. Всегда призывала древнейшая и древняя мудрость, и совсем недавняя мудрость, призывает каждого из нас, познай себя. Познай самого себя, говорил Великий Сократ. Знающий других умным считается, а вот знающий себя считается мудрым. Так говорил великий китайский мудрец Лао Цзи. «Царствие Божие внутри нас», — говорил Христос. Все величайшие тайны космоса заключены в человеке. Изучение человека, именно человека, даст науке будущего, будущей эпохи, множество открытий о самой Вселенной. Изучение человека даст возможность понять, как устроена энергетическая структура и материальная структура нашей планеты, а потом и Солнечной системы. Умоление человека невежественными церковными богословами, утверждающими, что человек якобы ничтожество, якобы честь, пылинка, это следствие дремучего невежества. Или это делается умышленно а умышленно делает только силы зла. Подобные вещи. Подобное утверждение, к сожалению, умоляет не только человека, но и самого Творца, умоляет Бога, сотворившего такое ничтожество. То есть червика, который копается здесь вот в этой грязи. Умоление это движение назад. Тогда как возвышение – это, наоборот, движение вперед к свету. Поэтому именно возвышение. Мы служим эволюции, говорят высшие существа. Два типа земных людей особенно отличаются друг от друга. Какие это два типа? Один тип даже из малого намека сделает великое, а другой даже из прекрасного сотворить отталкивающее безобразное что-либо. То есть таким образом каждый из этих типов людей судит по своему сознанию. Один велик своим сердцем, а другой имеет сердце, похожее на сухой сморчок. Видите, какие разные сердца оказывается, могут быть. Но с сердцами мы еще будем разбираться. Сердце явления очень сложное. Каждая планета Вселенной развивается в рамках единого закона по космическому плану. Каждая планета Вселенной. Вот сейчас мы видим нашими физическими глазами, а оптическими телескопами, видим 7, там 8, 9, 10 каких-то планетных тел. Или там семь, скажем, основных планет видим. Еще какие-то там. А где остальные планеты? Их должно быть 49. А их мы не видим. Потому что одни планеты только планируют создать себе физическое тело. А другие уже остались с ним. А какие-то еще имеют эти тела. Вот скажем, на одном из этих тел живем мы с вами тут вот, своими физическими телами топчем эту планету. На самом деле, это тело творца планеты, на которой мы живем, бегаем, ходим, ковыряем, взрываем ее, устраиваем драки, войны и прочие мордобои к великому стыду перед всем космосом. Руководство от единого разума для каждой планеты осуществляется на всех этапах ее развития. Руководство назначенные единым разумом. Правда, там так, вот такого назначения, как у нас здесь, каждый, понимаете, президент, генсект, царь, халиф, император, собирает себе двор, назначает тех, кто будет его восхвалять и исполнять его прихоти. Так у нас обычно строится двор, подбираются министры, Вглядят в рот и говорят ах какой вы хороший в космосе так такого явления нет и быть не может там руководство не назначается вышестоящим то есть там все диаметрально противоположно согласно космическому праву есть такое право у нас вот здесь вот юридическое право есть там космическое право Существо, развившееся до определенного уровня, автоматически занимает соответствующий пост, без всякого назначения, каким-то там Богом свыше. У нас же такого, к сожалению, нигде нет. Такой источник космического руководства есть и на нашей планете в обязательном порядке. Нет ни единой планеты, где не было бы подобного руководства. Иначе планета немедленно будет разрушаться. Она не может существовать. Точно так, как вот если мы свое тело сейчас покинем, то тело будет разрушаться. Так же и планета. Вот конец пятой коренной расы у нас сейчас в четвертом глобусном круге. Ну, мы вкратце говорили в прошлом, мы еще будем об этом говорить. И наступление новой эпохи, это когда шестая коренная раса вступает в свои права, требует мощных усилий всего человечества, к объединению. Именно шестая коренная раса. Что такое пятая коренная раса? Это пятая ступень эволюции. И вот это пятая ступень. И что на этой пятой ступени мы делали? Мы, по идее, должны были бы, развивая свой интеллект, мы как раз этим и занимались, духотворить его. А мы, к сожалению, его не духотворяли, А наоборот, все время его что? Материализовали, да? Кроме шкурных интересов ничего. И только одна материя, материальные интересы. А где духотворение Его, к сожалению... Мы не видим. В пятой расе мы имели пять органов чувств. Ну, какие органы каждый знает. в Глаза, уши, нос, вкус, диосязание. Все. В шестой расе мы будем иметь шесть органов чувств. Шесть. Возникнет шестая раса. Центр ее будет. На одной шестой части планеты шестая коренная раса с шестым органом чувств, 666. Это число, особенно для сатанистов и разного тока темных сущностей, очень страшное число. Для всей темной братьей это число очень нехорошее. Потому что когда будут появляться сущности именно шестой коренной расы, для которых не будет тайн нигде и ни в чем, и все для них открыто. А ведь силы златых жили за счет того, что мы-то их замыслы не видели. То, что они творят, там нашептывают и заговоры строят, мы же их не слышали. А представитель шестой расы для них все будет открыто. Поэтому для черной иерархии. Для так называемых темных сил, для всей этой банды жизнь на планете уже больше не будет. Поэтому число 666 для них очень опасное число. Оно не просто 666, а оно 6666. Так вот, источник космического руководства есть на каждой планете, в том числе и на нашей. Посланцы единого разума, да, в данном случае великие космические учителя, на Востоке они известны как Махатмы, у них много разных наименований, у разных народов, в разных религиях, в том числе и у западных религий, то есть у католицизма, там, православия, в сектах некоторых тоже есть свои данные наименования, в древних. Так вот, посланцы единого космического разума, великие учителя, невидимо, длительные периоды помогают человечеству, впервые открыто заявили о своем присутствии на нашей Земле в конце XIX и в начале XX века. «Я получаю утвердить наше существование» говорит космический учитель в учении живой этики. «Не думайте, что наше братство скрыто от человечества непроходимыми стенами. Духовный центр планеты находится в Гималаях. Раньше, 12 тысяч лет назад, он находился на территории Северной Африки. А 200 тысяч лет назад он находился на территории провалившиеся в Атлантийский океан Атлантиды. Атланты уничтожили свой континент. Почему уничтожили? Ну, мы на этом всем поговорим, да вы сами можете почитать. Так вот, снега Гималая, скрывающий нас, не препятствие для тех, кто ищет в правде. Но никакой исследователь к нам не пройдет. Никакой любопытный многие пытались найти духовный центр или как говорят на востоке шамбал. и фашисты то есть Гитлер неоднократно посылал своих головорезов туда с экспедициями найти духовный центр но никто никогда туда не мог проникнуть ни легкие самолеты Никакие фашисты, никакие, так сказать, экспедиции никогда туда попасть не могли. Туда можно попасть только по приглашению. И все. Эти великие существа, или для нас это боги в самом прямом смысле, они помогают каждому, кто идет, по пути к свету, по пути самосовершенствования, по пути помощи человечеству, по пути именно бескорыстной жизни. Но об этом написано много. В разных религиях тоже много можно собрать сведений об этом. Человечество подошло к порогу эпохи света, эпохи объединения и любви. Но человечество подошло к этой эпохе в величайшем разъединении. Религии, которые давались свыше, из единого источника – Приходил тот или иной космический учитель или Бог и давал учение. Все эти религии извращены до такой степени, как ночь отличается от дня. Даже христианство, исповедуя идеи великого учителя, разделилось на сотни сект и разных течений, сотни разных церквей. Все не являются сектами. Все, кто именует себя церковь, на самом деле все секты. Единой церкви никогда не существовала, к сожалению. Религиозная нетерпимость, царящая на этой земле, ведущая к вражде и спорам, и так далее, к войнам различным, это проявление вопиющего невежества. Великие космические учителя снова направляя течение эволюции земного человечества в правильное русло, вновь в который раз уже дали опять очищенное синтетическое мировое учение для человечества, дали живую этику или огне-йогу, то есть огненную йогу. А йога в переводе на наш язык санскрита означает единение, то есть они дали учение огненного единения. А с кем объединяться -то? Ну, во-первых, друг с другом, поскольку огонь – это любовь. Огонь любви нужно объединять каждого, друг с другом и со всем человечеством. Вот в этом суть живой этики. Именно огненное единение между людьми, а также между людьми и высшим миром, между людьми и природой вот в чем суть огненной йоги или огненного единения. Именно оно объединит лучшую нравственную сущность всех наших современных, многих религиозных сект с наукой. Ибо оно само по себе, данное свыше учения, является и наукой, и философией, и религией мудрости. Не просто религии, у нас же сейчас все религии слепые. Вот каждая религия там себе Бога организовала. И говорит, вот верь моего Бога, а верить на то слепо. Потому что каждый верующий в любой этой секте, в любой этой церкви не знает, что это такой Бог, что он из себя представляет. А изучать и исследовать этого там нельзя. А как вот так вот? Любить и не знаешь кого. Вот когда мы если любим кого-то, как у нас этот вопрос ставится? Мы же о любимом и о любимой что? Стараемся все знать, наверное, да? Как вы считаете? Мы же не можем любить нечто абстрактное такое там. А поскольку каждый Бог для нас это вполне реальное существо, поэтому надо о нем знать как можно больше. А нам говорят, не надо. Вот люби эту абстракцию. А оказывается, о богах есть много информации, много знания. Только большинство человечества этим не интересуется. Ему проще любить что-то выдуманное, эфемерное, абстрактное, перед которым и никакой ответственности не надо нести, потому что вроде есть где-то, а может быть вроде и нет. Остальные космические законы связаны неразрывно с великим законом космического единства и единства всего сущего. Законов космических много, вот даже из тех известных законов нам, землянам, космических законов насчитывается около 300. Ну а основные законы, с которыми, ну, как бы мы больше всего имеем дело, которые чаще всего проявляют себя, в нашей жизни, наиболее как бы нами заметны, это вот закон единства, закон жертвы, закон харма, закон перевоплощения и так далее, что из себя представляет закон жертвы. Осознание этого закона открывает перед человеком великий путь духовного совершенствования. Закон жертвы. И именно самопожертвованием Творца, скажем, нашей вот Солнечной системы или Творца Логоса нашей Солнечной системы является ограничение им в своей бесконечной жизни, ограничение именно проявленной Вселенной. Вот для того, чтобы в физическом мире мы с вами могли жить, создатель нашей планеты вынужден ограничить себя своим физическим телом. И вот планета появилась Это его тело Мы с вами живем на этом теле К сожалению, по большей части как паразиты Ну что поделаешь Нас терпят До определенного момента Сначала Жизнь Существует лишь в идеях В мыслях Логоса Ему она обязана Своим зачатием Многообразием форм жизни так жертвой начинается бытие и нашей планеты, и Солнечной системы, и Вселенной, и космоса. Жертвы непрестанной поддерживается жизнь. Вот для нас творец нашей планеты жертвует всем. Но все, что у нас есть, тело он нам дал физического, у каждого тела, это его ведь. Он питает, все содержит тут, понимаете, все от него. Притом он не один, он одновременно, это он и она. Именно жертвой человек достигает своего совершенства. Если человек хочет совершенствоваться, он должен уподобиться Творцу. Он должен собой постоянно жертвовать. Если это не будет делать, он себя готовит в космическую переработку, в мусор. Вот и все. На самом деле все очень просто. Не надо там читать ни Библию, понимаешь, ни Бхагаладгид, ни Махабхарат, ни, ни живоецкий не изучать ничего. Вот это только формула одну. Взять на вооружение, постоянно воплощать ее в жизнь. Все уподобищество Отцу. И церкви никакие не нужны, ничего. Попы не нужны там. Посредники никакие не нужны между Богом и человеком. Знать только одну формулу. Кстати, такие были, которые ничего не умели не читать, не писать, но зато знали несколько выражений Христа и стали святыми. Но, к сожалению, для подавляющего большинства людей этого недостаточно. Так, по идее, всем надо пройти через ступень развития интеллекта. Поскольку развитый интеллект, как орудие в будущем, он нам понадобится, как, скажем, землекопу необходима там лопата, допустим. В нашем сознании понятие «жертвы» сопряжено со страданием обязательно. Характерно ли страдание при жертве в окружающей нас природе? Характерно ли страдание? Вот, например, минеральное царство. Вот оно. Вот, видите? Мы его топчем, ковыряем, копаем, что-то оттуда вытаскиваем. Используем постоянно это минеральное царство нашей планеты. Оно же жертвует собой. Оно дает жизнь растительному царству. Все растения растут на минеральном, на минеральной основе. И вот у минерального царства это не сопряжено со страданием. Почему? Да потому что минеральное царство пока еще не имеет своего тонкого тела или астрального тела. Животный мир питается растениями. Растения тоже приносят себя в жертву. Эта жертва, как бы заложенные законом природы. Хотя у растений уже начинает развиваться его тонкое тело, но пока еще выложенными страданиями разрушения растений не сопровождается. А вот уже позже. Хищные животные поедают травоядных. Вот их смерть уже сопровождается страданием, так как астральные тела у животных хорошо развиты. Но все эти три мира поставлены в рамки необходимости выполнения великого космического закона жертвы. Развитие человека, как и низших трех царств природы, происходит под влиянием этого великого космического закона. Получение человеком сознания требует от него сознательного выполнения закона жертвы, сознательного именно. Но это длительный эволюционный процесс. С получением чекообразным животным разума, это произошло, разум мы получили с вами где-то 18-20 миллионов лет тому назад, есть точные цифры, но приблизительно пока. Так вот, с получением полуживотным человеком разума, с пробуждением этого разума в человеке, в процессе эволюционного движения, у человека пробуждается и свободная воля. У животных этой свободной воли нет, у растений тем более. Поэтому принудительная сила, отсутствие выбора, которое действует в низших царствах, непригодна для совершенствования человека. И космические учителя, как мудролюбящие родители, кстати, вот все человечество делится на семь основных групп, на семь основных классов. И каждому классу частицу разума дал один из семи космических учителей. Они дают часть себя для того, чтобы мы стали с вами разумными существами. Часть своего разума. Для них это величайшая жертва. Но, мы, к сожалению, такой огромной свиньи, ну, имеется в виду в плане неблагодарности своим родителям. Но вот они, невзирая на это, мудрые любящий родитель, воспитывая юное человечество, давали ему веру учения, религии, вкладывали, вот в то, что они давали, закон жертвы. Конечно, в то время, Нельзя было ожидать от младенческого человечества, чтобы эти самые младенцы охотно отдавали то, что им принадлежит, или добровольно подвергали себя страданиям. Да и сейчас, смотрите, да, сколько вот некоторые двуногие нахватали себе, да? Они же совсем не собираются отдавать. Так ведь, да? И продолжают хапать. И чем больше, тем лучше. Так что, выходят они вот за вот эти 18 миллионов лет, ничему не научились, да? Или они это делают сознательно, разрушая жизнь на планете и саму планету? Так вот этим младенческим душам, то есть младенческому человечеству, внушалась великими космическими учителями мысль о нераздельности с окружающей природой. О том, что надо уважать, любить ее. Внушалась мысль глубокой взаимосвязи всего сущего. И человечество, живущее за счет жертвы со стороны окружающего мира. А что нам, кто тут нам жертвует, чего? Ну вот смотрите, минеральное тело планеты моего, на нем, так сказать, живем. Оно нам жертвует постоянно. В растительный мир тем более жертвует нам, да? Мы же постоянно что-то едим, без конца. Питаемся растительным миром. И животных мы меньше, и пожираем тоже с большой охотой. Трупов настрагаем, понимаешь, из животных. И их, понимаешь, употребляем. Животные нам жертвуют. Высшие существа тоже жертвуют нам. А мы чего? Мы не хотим жертвовать. Еще не хватало, понимаешь. Поговоришь, как-то, тебе надо же жертвовать как-то. Да ты что? В нашем мире не проживешь жертвы. Так вот, человечество живет постоянно за счет жертвы. Старшие великие братья учили нас постоянно жертвовать чем-то своим для того, чтобы поддерживать жизнь других видов жизни. Медленно, постепенно держится человек по пути. Этот путь должен привести его к радостному самопожертвованию. То есть есть определенный срок. Если к этому сроку человечество, скажем, вот этой планеты, все человечество, не научится жертвовать собой, то есть отдавать больше, чем брать, к определенному сроку, то человечество вместе с планеты ликвидируется. Таковы законы. Ну кто-то, может быть, кто еще не сошел с ума, тех могут перевести на какую-то другую планету, которую могут дальше развиваться а остальной мусор. Вот вперед обучения младенческого человечества и были даны знания, часть которых мы находим в достаточно извращенном виде в так называемом язычестве. Вот, например, человек, который землю обрабатывал, пахал, должен был жертвовать часть урожая в пользу духов природы. Духов Земли, воды, воздуха. Так его приучали. Для чего это нужно? Самим духом это совершенно не нужно. А это нужно человеку его приучить, что якобы вот этим духом это нужно. Для того, чтобы его научить жертвовать. Помните, десятину надо отдавать было, в той же Библии говорится, да? Десятую часть, 10%. Предлагался человечеству понятный принцип. Ты мне, я тебе. На язычество ушло в прошлое. Но многим на Земле пока еще непонятен такой принцип. Ну, правда, некоторым уже понятен. Ты мне, я тебе. Развивался интеллект человека, развивались его высшие принципы. И таким образом стали возникать морально-этические нормы. Космические учителя присылали своих посланцев. Сами приходили, чтобы дать более совершенное религии а из религии делали веру учения религии исчезали зато появлялись учения секты учения церкви но несмотря на это там вот воздаяние за доброе дело отодвигалось за пределы физического мира то есть не сразу чтобы человек за безобразие тут же наказывался и за добро вознаграждался а где-то там Попозже. Религия, которая расширяла кругозор человечества, до понимания высших миров, говорила как, за добрые дела будешь иметь рай душе своей после смерти. Извращения, которые происходили в каждой религии после ухода посланца свыше, извращения очень характерны для нашей планеты. Так, например, жертва части урожая духом природы была людьми извращена до человеческих жертв. Вот остатки древних людей, скажем, в той же Центральной Америке, уничтожили себя тем, что они приносили в жертву друг друга, особенно молодых девушек и юношей, и исчезли. Почему? Ну, пришли испанские конкистадоры, помните, да? Войска европейцев и, по сути дела, уничтожили инков, индейцев в Центральной Америки. В раннем христианстве было извращено учение Христа, а последние призывы Магомета потонули в криках фанатизма. Нужно очистить великий облик Христа от суеверий и всевозможных запретов. Человек должен сказать Бога не где-то вне. Не в церкви, не в сердце, а в сердце в своем. Именно в сердце другого человека, как и у себя. В цветке, в солнце, в любви, в труде. Бог — это любовь, сказано. Вот любишь — уподобляешься Богу. Ненавидишь — уподобляешься сатане. Все очень просто. Сейчас все человечество будет делиться на две части. Это так называемый «страшный суд». Те, которые ненавидят, отходят на левую сторону, во тьму, с темными вместе. Они темную ауру имеют, поэтому они темные. А все, кто любит, отойдут на правую сторону. Это овцы, это козлища, по библейскому, так сказать, выражению, терминологии. И никто-нибудь будет там, этого гнать сюда, а этого туда. Каждый является, как сказал Христос, и судьей, и палачом, и что? Кто третий? И жертвой. Только тот сознает истинные смыслы закона жертвы, кто не ждет награды за свои добрые дела ни здесь, ни на Земле, ни на небе, для кого делом жизни становится общее благо, общее благо человечества всего. Тот, кто осознал закон космической жертвы, то есть его для себя руководящим принципом жизни, он пользуется телом, то есть вот той формой, которую мы выдали на время, в аренду, пользуется для служения человечеству, без привязанности к плодам труда, без привязанности к этой форме, то есть к своему телу. Вот тот, кто действует таким образом, он положил конец своим страданиям для него страдания уже перестали существовать. И чем больше человек отождествляет себя с материальной формой, со своим телом, считая себя телом, тем больше он будет страдать. Из-за того, что он неправильно относится к жизни, не знает закона жертвы или знать вообще его не хочет. Для формы любая жертва – это разрушение формы, лишение ее благополучия. Любая жертва. Для формы это нехорошо. А вот для духа, живущего в форме, жертва это очень хорошо. Это продолжение жизни духа. Поскольку форма всегда ограничивает жизнь духа, а дух жертвует собой, то есть жертвы своей формой, приобретает все более богатый опыт, жизненный опыт. А поскольку человек это бессмертный вечный дух, Ему, как раз, очень важно приобретать жизненный опыт. Постоянно жертвой временной формой. А таких тел, какой мы имеем на данный момент, каждый имеет. У нас было очень много этих тел. Еще будет очень много. И чем больше человек в духовности, тем легче, радостней для него жертва. И еще один закон. Закон равенства космических начал равенство духа и материи, равенство мужского и женского начала, вытекает как следствие из закона единства всего сущего. И вот равенство женского и мужского называется космическим законом равенства начала. На высших планах бытия, в высших мирах, жизнь Вселенной зачинается мужским и женским началом, то есть духом и материей. Ну и здесь у нас вот мужчина символизирует собой дух, а женщина — материю. Так вот, начало, как свидетельствует древняя, а также космическая мудрость, является полюсами Абсолюта. Что такое дух? Это утонченная, разреженная материя. А что такое материя? Это уплотнившийся, кристаллизовавшийся дух. И все. И то, и другое, есть одновременно и дух, и материя. Противопоставлять их друг другу, это крайне невежественно и лишено всякого смысла. Каждый в отдельности, скажем, если взять только одну материю, или только один дух, отдельно взять, лишены творческой силы, и только их соединение дает жизнь, ведет к творчеству. И все бесконечное разнообразие форм окружающего мира происходит именно от различных сочетаний духа и материи. Они обладают разным уровнем вибраций. Вот, скажем, эфирное тело, без которого не может существовать наше физическое тело, ни единого мгновения не может существовать. Вот эфирное тело по отношению к физическому телу эфирно является мужским началом а физическое тело — женским началом. Одно дух, другой материя. Не будет эфирного тела, физической жить не может. и ему зачем существовать, если нет физического? То есть они постоянно взаимосвязаны. Продолжение жизни держится именно на слиянии мужского и женского начала, на слиянии духа и материи. И вот из них не может быть Одно слабым, а другое сильным. На самом деле они равны. А почему вот человечество так себе устроило, что якобы женское начало слабый, пол? Это вот здесь силы зла поработали. И так называемый сатана, он очень старался унизить женское начало. Любыми способами, везде. И сейчас он этого добился. Мы видим, как женщина Что? рядки там всякие натягивает, понимаете, служит там сексуальной подстилкой. Это мужичье виноваты в этом. Оно за это жестоко будет расплачиваться еще. Уже расплачивается. На физическом плане начало представлено мужчиной и женщиной. Но они одинаково важны для космического творчества. К сожалению, на протяжении темной эпохи, которая сейчас у нас на планете, то есть Кали-Юги, как называют ее на Востоке, а для стран Запада она продолжается уже около порядка пяти тысяч лет, одно из начал женское было унижено и подавлено. И в первую очередь здесь основательно поработали так называемые религии, лжерелигии, конечно, потому что настоящая религия никогда не будет унижать одно начало, а другое возвышать. Настоящая религия. Люди теряли знание, знание того, что нарушение равновесия между началом, началами, между мужским и женским, между духом и материей, ведет обязательно к разложению, к упадку. Вместо прогресса будет регресс. Это можно видеть особенно ярко на примерах стран Востока, где женщина особенно бесправной оказалась. Запад совсем недавно обогнал Восток. Там тоже церковные религии считали женщиной. Как говорили там эти церковники. Курица не птица, да? А женщина что? Не человек. Помните? Женщина ничем не отделена природой. Высшие качества человека от духа, а он пола не имеет. Дух вечный, бессмертный, он бесполый. Поэтому каждый воплощается либо в женском теле, либо в мужском, от трех до семи раз. Вот часто тот, кто, будет, кто унижает женщину, допустим, он будет потом унижен обязательно мужчиной, которая была в прошлом женщиной. Поэтому надо очень осторожно в этом плане вести себя. Иначе получишь шей. Точно так и мужчин нельзя женщинам унижать. Тоже опасно очень. Но, к сожалению, больше наоборот мы видим. Пол только относится именно к нашему миру, к миру форм. Вот когда форму надеваем, и только обнаруживаем, что форма мужская у меня сегодня, а в прошлом была женская. Тем очевиднее это становится, когда приходит понимание, что человек для разностороннего совершенствования, вечный, бессмертный, бесполный человек, для разностороннего совершенствования проходит свои жизни, здесь, когда он приходит сюда, в физический мир, жизни проходит то в мужском, то в женском теле. Космические законы стремятся во всем сохранить равновесие в природе. Всякий нарушитель закона обязательно наказывается. Нет, там не кто-то его наказывает дубиной, скажем, или кнутом, или котлом со смолой, скажем. Нет. Сам человек, нарушая закон, вызывает на себя обратный удар закона, и все. Не Бог наказывает, Боги вообще наказывать не могут, это в функции не входит, они этим не занимаются никогда и не занимались. Невежды только сваливают все на богов. Так произошло с мужским началом: Угнетая женщину, делая из нее рабу своих прихотей, мерзостей всяких. Мужчины почему-то забыли что женщина, рождая сына, униженная женщина, передает ему свою униженную энергетику. И вот мужик родился от нее, и уже что? Качество у него плохенькое. А потом он в следующем уже опять унижает свою жену, других женщин. Они ему родят опять еще большее унижение. То есть, Раба рождает рабскую сущность. Герой же может родить только свободная духом женщина. И притом не просто свободна, она еще развитая духовно. Так вот, приближается новая эпоха, эпоха шестой коренной расы. Но имеется в виду, раса это туда относится все человечество. Под расой надо понимать не просто там черный там. Рыжий, красный, понимаешь Желтый и так далее Нет Это деление не то Под расой понимается уровень развития сознания Вот была пятая коренная раса Один уровень сознания Сейчас будет шестая коренная раса Для всего земного человечества Это более высокий уровень сознания Так вот в учении живой этики которое было как раз для шестой коренной расы Не для нашей расы вот наступающую эпоху это учение, то есть высшие существа, называют эпохой женщины, эпохой матери мира. И вот в этой новой эпохе каждый изначал получит не только равноправие, но и полное право получит. Мужчина и женщина будут связаны не только любовью, но и сотрудничеством во всем. То есть любовь-то какая у нас была? В низкого плана. А видов любви много. Разные формы любви существуют. Надо же будет нам у себя воспитывать и культивировать высокие формы любви. Есть любовь в животное, астральное. Есть человеческое. А есть сверхчеловеческая, божественная любовь. У нас сейчас по большей части любовь в животное присутствует. Сегодня люблю, завтра убью. Так что вот новая эпоха, наступление которой было предсказано очень давно, и христианские святые об этом говорили, особенно восточные подвижники и святые, и апостол Павел об этом говорил. То есть разные священные писания разных народов говорили о наступлении новой эпохи. И конца старой эпохи. Вот про конец-то многие там у себя эти знания оставили. А то, что будет новая эпоха, Редко у кого. Правда, апостол Павел там говорит, что новое небо и новая земля будет. А что это такое? Вот сейчас даны по этому поводу более четкие разъяснения, что это за новая эпоха, что за новая земля и новое небо. Ну Но вот на этом сегодня мы закончим с вами. Желаю вам успехов.